Здарова бандиты, бандитки, а также их родители. С вами снова я Бобруха и рад вас приветствовать на своем канале. Сегодня мы рассмотрим с вами несколько вопросов, которые задают мне на стримах. И также пишут комментарии под видео. Первый вопрос. Как мне сменить почту на аккаунте Activision? Второй вопрос. Как отключить новые красные стрелки, которые добавили нам недавно? Ну и самый главный вопрос, часто задаваемый. Какая у меня сенса? И покажи PG раскладку. Я вам все это покажу, а ты пока не забудь подписаться, прожать лайк, оставить свой комментарий, ведь это важно и для меня, и для тебя, так как у нас розыгрыш на рулетку на мифический Один. Послушай видео до конца, будешь все знать и про розыгрыш тоже не забудь внимательно послушать. Совместно с Топпоинт Шоп мы организовали для вас сумасшедший розыгрыш. Кому-то из вас в четвертом сезоне достанется мифическая рулетка на Один. И два победителя на БП и БП плюс. Если у вас РФ аккаунт. А при покупке CP укажи промо «Бобруха» и получи скидку 100 рублей. Промо всего 5, поторопись, ссылочка в описании. Для того, чтобы сменить ваш аккаунт, который находится в Activision, вам нужно первое, зайти на сайт Call of Duty, ссылку я оставлю в описании. Далее, авторизоваться, следите за мышкой. И если вам что-то будет непонятно, вы можете всегда перевести данные слова, которые вы введите на английском, на русский. На компьютере это делается всего лишь пару нажатий. Нажимаете правую кнопку мыши и внизу у вас будет перевести на русский. Далее заходите в настройки и нажимаете ниже почты, будет у вас кнопка синеньким, и изменить. Нажимаете изменить, у вас вылазит окошко отправить на вашу прежнюю почту пароль. Вы вводите данный пароль в окошко, которое появится после этого и все, и можете менять почту, также можете менять пароль у вас появляется вот такое вот окошко где вы можете сменить полностью все добавить свой адрес, добавить это Activision и все остальное но это Activision вроде как добавляется самостоятельно и его можно поменять а дальше вопрос как отключить красные стрелки вы заходите в настройки базовый режим КБ, спускаетесь вниз и с правой стороны у вас будет вот такая надпись трехмерная подсказка о попадании вы нажимаете отключить и вуаля, стрелки вам больше не мешают какая же у меня сынца и показать вам расклад давайте я вам сразу покажу расклад вот такая у меня раскладка, я надеюсь вы все кнопки видите, вот далее базовые давайте сразу покажу тоже все для кбфс я не играю вот такие базовые у меня настройки можете полностью скопировать, можете что-то взять себе и далее чувствительность кстати, чувствительность хочу сказать, что у меня полностью индийтично чувствительности пингвина. Данную чувствительность сделал он мне, когда мы с ним встречались в Москве. Поэтому можно сказать, что чувствительность от киберспортсмен. Ну вот такая чувствительность стоит. Ну, носи у меня нету, так как я в нее не играю. Ну и звуки, изображения, вот такие. Низкая графа и максимальный ППС. В общем, вот такое небольшое видео получилось. Я надеюсь, ты не забыл прожать лайк, оставить комментарий и подписаться, если этого еще не сделал. Ну, а с вами был Бабруха. До скорых встреч. Пока-пока.